День добрый, дорогие друзья, я Игорь Черноусов и это очередное видео из серии канала «Та да я», в которых я рассказываю показываю в реальном времени, как развивается мой канал, который я назвал «Человечище». Значит, я уже вам показал, как был создан канал, как я подобрал ключевые слова, как я выбрал, произвел внутреннюю оптимизацию канала, а сейчас я вам расскажу, как я выполнил для своего канала внешнюю оптимизацию, то есть наводил вот эту всю красоту. Значит, я перехожу на свой канал, нажимаю посмотреть канал, вот что он мне из себя представляет. Значит, с чего ну, вы должны начать? Ну, в первую очередь, начинайте вот с этого логотипчика. То есть у вас это место будет пустое, нажимаете на карандашик и вам предлагают изменить значок канала Значит, изменение значка будет производиться на соответствующей страничке Google Plus нажимаете изменить вас перенаправят на страничку связанную с этим каналом и предложат вот так вот легко и просто поменять картинку нажимаете на выбор картинки ищите картинку понравившуюся вам картинку можно взять я ее брал естественно с яндекс яндекс картинки набирайте здесь тематику соответствующую вашему каналу ну, например там кошки кошки сюда, да вот такую сохраняйте эту картиночку куда -то. и затем просто-напросто вот эту картинку вы можете сделать <свят> аватаркой на своем канале, значит картиночку можно центрировать вот таким вот образом перемещать ее, перетаскивать. Ну, сейчас вот что-то у меня опять с кэшем. Так у вас должна быть видна картинка. Вот. Можете добавлять даже какую-то подпись под эту картиночку, если хотите, уменьшать, увеличивать и так далее. И если нажмете на кнопочку установить как фото профиля данная картинка становится у вас профилем на страничке ну вот на этом компьютере как я уже говорил какие то проблемы с кэшем сразу хочу сказать что сразу же эта картинка у вас не появится на канале то есть не волнуйтесь эти изменения произойдут но может быть через несколько минут но об этом в принципе говорит сам YouTube значит с картинкой аватаром тут все достаточно просто следующая шапка канала вот это вот уже более серьезная картинка опять значит шапку шапку канала вы также меняете нажимая на значок ручечки в правом уголке этой шапки вот смотрите изменить оформление канала Выбираете изменить оформление канала. И что у вас появляется? У вас появляется возможность загрузить фотографию. Но фотография должна быть большого размера. Вот обратите внимание, размеры этой фотографии. Значит, если вы на своем компьютере имеете красивую фотку, но размер ее меньше, то вы не сможете ее установить шагом. Если больше, то замечательно. Вы тогда можете ее кадрировать. Опять же, где взять эту шапку? Можете также найти, как э, я искал логотип для профиля. Но ну, в этом случае, когда будете искать картинки, указывайте, что вам нужна картинка вот такого вот размера. Я искал это через Google. Там есть легко и просто ну, возможность выбрать нужный размер вашей картинки. Если же вы канал делаете надолго, и нет тестовый канал, как в моем случае, я вам рекомендую просто напустить эту шапку прорисовать в Photoshop, либо заказать людей, которые умеют это делать. Можно обратиться на какую нибудь биршу фрилансеров, но проще всего зайти на э, зайти в ВКонтакт, набрать в ВКонтакте шапку для канала, появится сотни групп, ну во всяком случае десятки точно. Э, в любой из этих групп вы можете попросить людей, которые вам загрузят или сделают эту шапку для вашего канала. Вот у меня тут есть какие-то шапки, они достаточно большие. Значит, опять же, шапку вы можете центрировать и шапка YouTube вам покажет, как эта шапка выглядеть будет на различных устройствах. Потому что YouTube сейчас выходит и на телевизоре. Очень много смотрят YouTube с мобильных телефонов. Поэтому, когда вы делаете шапку, вам показывают, как эта шапка будет выглядеть везде. Значит, шапку сделали. Что делаем дальше? Опять же, нажимаем на вот этот карандашик и выбираем изменить ссылки. Очень полезная вещь. Мы попадаем в раздел, где мы делали описание для, для вашем канале. И в этом же разделе мы можем добавлять ссылки. Значит, первая ссылка, она большая и главная. Это ссылка, где вы можете придумать какое-то длинное название и так далее. Да? Эта ссылка у вас будет отображаться над, шапкой вашей, над вашей шапкой. Вот у меня вот эта ссылка называется «Забери подарок». Вот вы можете показывать только первую, первую ссылочку. Если она вам не нравится, вы можете удалить, и следующая ссылочка у вас станет первой. Все остальные ссылки у вас будут появляться на страничке обсуждений. Вот. И также вы можете добавить кнопочки в социальных сетях. Здесь вы указываете, сколько вы хотите добавить кнопок. Вот у меня выставлено 4 по максимуму. Да? Выбираете социальную сеть, копируете сюда ее адрес, и она добавляется. Ну, вот. Давайте еще с еще одной добавим. Google+. Вот я в Google+. Ну, сейчас я сделаю Google Plus. Вотставил адрес из Google Plus. Не забываем нажать на кнопочку Готово. Вот появилась кнопочка не Google Plus. Вот таким вот образом это смотрится у нас на страничке оседлого. То есть длинные ссылки, забери подарок, гармония вселенной, все ваши кнопочки социальных сетей. Значит, что еще надо сделать с внешним оформлением канала? Значит, вообще-то YouTube вот в этом вот месте рекомендует все, что вы должны сделать. Вы просто пройдитесь по этому списочку и выполните. Я сделал аватарку, сделал шапку, добавил ссылочки и добавил еще вот такой раздел, который называется «Интересные каналы». Сюда я добавил каналы свои и вот людей каналы которых мне нравится отлично что еще в разделе обсуждения я написал первый комментарий что пожалуйста пишите сюда какие-то вопросы значит в разделе каналы это каналы на которые я ссылаюсь значит, плейлисты здесь у вас пока еще ничего не будет <coughs> будет пусто когда начнем загружать видео будет появляться раздел видео тоже пока еще пустой и что еще можно сделать на главной страничке? конечно это лучше сделать после того, когда вы уже добавите хотя бы какое-то видео, но я вам покажу. вот в этом вот разделе под шапкой канала есть э, возможность тоже изменить. посмотрите изменить что? вы можете менять настройки канала и главное изменить настройки обзора. вот у меня это уже сделано. То есть я включил включил э, обзор. Если бы я его отключил, то канал бы у меня смотрелся, смотрите, каким вот образом. Вот посмотрите, как у меня начинает выглядеть канал. Есть, конечно говоря, мягко говоря, некрасиво. Поэтому обязательно входим, изменить настройки обзора и включаем обзор. Вот у вас появится место, куда вы будете размещать трейлер своего канала. Трейлер – это первое видео, которое рассказывает, рассказывает о вас и о вашем канале. То есть, для чего этот канал сделал и так далее. И затем вы можете еще добавлять при включенном обзоре сюда разделы. Но об этом я расскажу, когда выложим какие-то видео. Благодарю всех, кто досмотрел данный ролик до конца о том, как я выполнил внешнюю оптимизацию канала, что для этого нужно сделать. Нажимайте, нравится, пишите вопросы и смотрите следующие видео.